на мой взгляд, самый оптимальный на данный момент. Решение для квартир, для удобства это вот можно рассматривать моторные цилиндры. Это тот же самый цилиндр, который устанавливается в огромный корпус замка любого формата, с тягами вверх-вниз. Плюсы этого всего очевидны в плане количества точек запирания. вылете ригелей. это видимая часть, она может вот так выглядеть со стороны квартиры. Фактически так, как барашек они тоже подразделяются на примеру там на Алиэкспресс продаются там не знаю по 50 долларов или поскольку они продаются все такие решения надо не тешить надеждой естественно они скорее рано чем поздно выйдут из строя тем самым доставят неудобств если это дверь с высоким уровнем защиты заблокируют такую дверь то это не раз придется пожалеть о той сумме которая была сэкономлена на нем